Хочешь узнать, какая погода в Турции в ноябре? Пошли со мной проверять. я говорила, вода 25, но на самом деле где-то так и есть, очень тепло, на улице светит солнышко, сейчас у нас 1 ноября и на улице где-то порядка 20, -20 градусов. Ну очень много детей, поэтому предлагаю спросить, как же они отдыхают, купаются или в море. А вы сегодня купались? Купались. И как? Хорошо. тепло? Да. Да, меряли? Да. Хорошо. Ну хорошо вас отдохнуть, а тебе кадр. Хорошо. Полезаем, девочка, покатаем. Спасибо, хорошо отдохнуть. Ну вот, видите, нравится как взрослым, так и детям, потому в ноябре можно отдыхать. и довольно это тепло, и все особенно.